Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Вы когда-нибудь чувствовали себя подавленными стрессовой ситуацией? Это может показаться вам цунами проблем, обрушивающихся на вас. Возможно, у вас нервный срыв. Нервный срыв – это потеря способности функционировать в повседневной жизни. Хотя нервный срыв не классифицируется как психологический термин и не является психическим расстройством, переживание его может быть изнурительным. Прежде чем мы начнем, помните, что это видео предназначен только для образовательных целей. Он не предназначен для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному поставщику медицинских услуг или специалисту в области психического здоровья, если у вас возникли проблемы. С учетом сказанного, вот пять признаков нервного срыва. Номер один – Крайнее истощение. Чувствуете ли вы, что вам не хватает энергии, независимо от того, сколько вы отдыхаете? Одним из распространенных симптомов нервного срыва является то, что вы испытываете непрекращающееся чувство вялости при выполнении повседневных дел. Сочетание нынешнего стресса и чувство хронического истощения может ухудшить ваше общее настроение. В отличие от временного стресса, вы не можете избавиться от такого рода истощения во сне. Это тот тип, который может задержаться и помешать вам выполнять повседневные задачи. Номер два – галлюцинации. Вы иногда что-то видите или слышите? При сильном стрессе ваш мозг может обмануть вас, заставив поверить в то, что что-то существует. Но на самом деле это всего лишь иллюзия. Эти галлюцинации могут проявляться по-разному, и их можно отнести к нервному срыву. Галлюцинации также могут быть основным симптомом реальных психических расстройств, таких как шизофрения, эпилепсия и болезнь Паркинсона. Если вы подозреваете, что у вас это есть, пожалуйста, проконсультируйтесь с психиатром. Номер три – панические атаки. Бывали ли у вас когда-нибудь приступы паники, когда вы чувствуете стеснение в груди и ваше дыхание становится поверхностным? Поначалу паническая атака может показаться нервным срывом, но это не совсем одно и то же. Паническая атака – это состояние, представляющее собой внезапный, сильный приступ страха, который вызывает серьезные физические реакции, даже когда реальной угрозы нет. Хотя это временно, приступы паники могут вызвать у вас чувство крайнего дискомфорта, ощущение, что вы потеряли контроль над своим телом. Это ощущение надвигающейся гибели. И лучший способ предотвратить это – дистанцироваться от первопричины. Номер четыре. Симптомы тревоги. Испытываете ли вы опасения из-за теста, собеседования или трудного разговора? Основной причиной нервного срыва является наличие тревожных расстройств. Тревога проистекает из низкой самооценки, отчуждения от друзей и семьи и чувства беспомощности. В то время как любой человек может испытывать беспокойство. Сильное беспокойство может заставить вас делать такие вещи, как избегать друзей или постоянно испытывать отвращение к себе. Эти механизмы преодоления, в свою очередь, повышают уровень вашего стресса и могут привести к нервному срыву. И номер пять – невыносимые перепады настроения. Легко ли вы иногда переходите от рационального гнева к неконтролируемой грусти? Быстрые и регулярные смены вашего настроения могут быть признаком нервного срыва или основного заболевания. В то время как другие изменения, такие как гормональный фон, злоупотребление психоактивными веществами и другие состояния здоровья могут создавать еще большие проблемы. Необъяснимые вспышки гнева также могут быть признаком нервного срыва. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Мы надеемся, что вы узнали о различных признаках нервного срыва. Проконсультируйтесь с профессионалом. Если вы постоянно чувствуете себя на грани нервного срыва, он может провести вас через некоторые формы терапии, дать вам рецепты или лечить альтернативными способами пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые также могут найти в этом видео полезные советы. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку «Уведомления» для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер, спасибо, что посмотрели, и мы увидимся в следующий раз.